Да, ну, просто пишут, просят подождать. Сейчас. Опять сек, ждем. Так, считаю до трех и начинаем. Итак, дорогие мои, сегодня у нас э, следующее за ментальным телом тело ну его по-разному называют ну вот как бы по-умному она называется казуальная вот давайте еще раз считать физическое раз эфирная 2 астральная 3 ментальное 4 казуальное 5 пятое тело значит смотрите а физическое тело оно у нас а, ну, находится в явном мире а, и э, состоит, ну, то есть, собственно говоря, мы живем в четырехмерной реальности, да, три, три пространственные и время. А эфирное тело, э, э, эфирное э, поле э, точно так же разница в том, что, собственно говоря, вот это все состоит из эфира, и вот эти вот волшебные там прохождения через стену, э, телепортации. Э, Левитации и как это еще это, это, трансформация, да, когда человек там превраща, превращается во что-то другое. А, что у нас еще известно? Есть значит, исчезновение появления, телепортации, трансмутации, а, прохождение сквозь стену. Это все. Ну, еще я что-то, наверняка не, не, не озвучила сейчас, а, это все есть свойство, собственно, того, что этот мир состоит из эфира. Эфир это, а, ну, это, в общем, такая достаточно разряженная, более легкая для наших глаз и для наших вот, физических осязаний нематериальная субстанция. Но, собственно говоря, именно из этого все, все, все и, и, и построено, все и состоит. Вот. Поэтому, собственно говоря, эфирное тело и физическое тело – это как бы как просто разные проявления одного и того же, хотя, конечно, обладают разными свойствами. А астральное тело уже обладает, в общем, своей астральной реальностью, астральный мир. И там мерность больше. То есть, если здесь, ну, как бы если мы говорим о физическом 3, да, значит, плюс 1-4, время у нас все равно присутствует. А ментальное тело это мерность 5. Вот, и мы с вами об этом говорили в прошлый раз. Кратко напоминаю, что ментальное тело у нас это тоже свой отдельный мир. Если говорить там мир фантазии, мир воображения, мир наших стрим... ну, вот, не стремлений, а конструкций представлений, вот то, что мы визуализируем, это же тоже все ментал. Вот. Поэтому это тоже своя реальность, которая обладает... То есть чем выше, тем больше возможностей, и тем больше мерность, больше ресурсность. Вот. И ну вот сегодня, готовясь к эфиру, я напала на такой, попала на такой источник информации, который подумала, что ну да, я вот прям так сурово про это не говорила, что ментальное тело у нас самое, как это сказать по-русски... Это источник лжи, это, в общем, все трансляции, какие-то там управления, приказы, то, что называется демоны, да, это все ментальное тело. Хотя мы говорили о том, что астрал тоже достаточно своеобразен, своеобразен по, по населенности разными сущностями, не всегда далеко доброжелательными. просто надо закрыть вот а, а сегодня у нас с вами а, следующее за менталом тело ага. вот и это это еще раз повторюсь казуальное тело тело причины еще это можно сказать кармическое тело а, Почему? Потому что ну, причина-следственной связи это и есть карма. То есть, собственно говоря, такое красивое слово. Я надеюсь, что оно уже ни, ни у кого не вызывает каких то там священный трепет, да? потому что это ровно. Карма это и ровный, значит, причина-следственной связи. То есть, что получишь, то и пожнешь. Да, как мы жили в этой жизни, а тем более еще как мы жили вообще все наши жизни, там, да, до этого, так мы живем эту, как мы живем. Какие мы делаем выборы, что мы хотим, на что мы соглашаемся, обижаемся мы или нет, хотим ли мы кому-то зла и так далее, или добра. Вот, это все у нас проявляется и находится все это именно в кузуальном теле. И, собственно говоря, поскольку это еще раз, да, это, это причина-следственной связи, ну, такое такое сутевое тело не да, нам можно еще по-другому по сказать еще это называют вторым менталом ну вот это ну <laughs> ну есть просто такая э, такое название я его вам сейчас говорю вот э, так вот э, значит что самое важное предсказать ну в общем определение я уже дала э, Говорю о том, что это э, еще большая мерность, чем астральное тело, то есть это шестимерная реальность, что уже для нашего сознания ну, э, достаточно проблематичная история. То есть, ну, вот если это перевести на простой русский язык, то э, ну, вот о менталом, да, то есть умением ставить цели, визуализировать свои желания создавать и вкладываться в какие-то программы, да, которые, вот, которые мы соглашаемся, или которые мы выбираем, или которые мы придумываем, это уже, в общем, такой уровень власти, можно сказать, да, потому что, посмотрите, власть разума, она сейчас очень ярко представлена, а это тело находится выше, тело причины, и поэтому, естественно, и возможностей, и ресурсности тут больше, с каждым, с каждым следующим телом а, у нас будет все чудесате а, и И а, уже здесь, да, какие-то вещи. Ну, вот надо просто переходить на язык русских народных сказок, вот потому что а, бойтесь желаний своих, потому что они исполняются. Это про это тело. Вот. И а, основное, что имеет смысл здесь делать, потому что, ну, можно конечно знаете проникнуть в него глубже и начать там какие-то нюансы раскладывать. но на наши эфиры призваны как бы, про, про, да, мы договаривали с вами там, прокачивать определенную базу и быть чтобы это было полезно. Поэтому вот чтобы это было полезно имеет смысл первое это продиагностировать свою оболочку. Вот, которая, в общем, мы посчитали, она с вами у нас, получается, пятая. Вот, я напоминаю о том, что я надеюсь, что хотя бы дун до девятой оболочки мы дойдем точно, возможно, еще дойдем до 10. Вот, но сейчас у нас пятая, и это такой уровень, такое состояние, владея которым вы уже, вот, ваша воля, ваше намерение – при, при, ну, при вложении, да, в прокачке этого тела, оно начинает работать мощнее, объемнее, результативнее, быстрее. Вот, поэтому кто-то тут вот поэтому овладение этим телом дает очень много ресурсов, больше, чем менталом. Вот, хотя, конечно, нужно, ну, желательно быть хозяином всех своих тел и оболочек. Вот, поэтому а, давайте практично, вот, чтобы не быть голословным, давайте пройдем по практике. А, я напоминаю, да, что мы с вами, что делали, просматривали физическое тело. Я надеюсь, что этот навык, у вас нарабатывается. Я напоминаю, можно это делать с закрытыми глазами, просмотрели себя от макушечки до стопа или от стоп до макушечки. Вы просматриваете внешне, как вы выглядите, как вы себя чувствуете, и внутренне, как бы заглядывая, там, да, там прислушиваясь к ощущениям разных участков тела, органов, если вы знаете, где они у вас расположены, как работают, если не знаете, просто к тем или иным частям тела обращаемся и прислушиваемся к ответу, обращаемся с любовью, обращаемся по-хозяйски вот мороз воевода дозором обходит владение свои вот владение свои наше тело да это наш дом наш скафандр вот его с любовью просматриваем ну и дальше смотрите можно это с пожеланиями там что-то чему-то чему заработать получше чему-то почиститься чему-то наполниться чему-то подтянуться и так далее там да снять где-то боль если если где-то в теле есть какой-то дискомфорт ласково бережно как-то с любовью вот как знаете когда вот дети маленькие что-нибудь болит они так О -о -о -о", там вам пожалей меня и очень часто вспоминаете вот ребенок заплакал да там вот даже даже ушибся сильно если ему это место поцеловать где он ушибся Ребенок перестает плакать как правило, ну забывает про то, что у него там что-то болело. Вот наше тело ведется точно так же, как ребенок, да? то есть вот как бы, если где-то что-то у вас сейчас а, в теле пыталось поплакать или пытается поплакать, да, вот прям вот как ребенка, вот так это место мысленно поцелуйте, скажите, ну все хорошо, я тебя люблю, все и все будет в порядке. Этот сигнал, этот импульс тело получит и а, вы получите свои благоприятные результаты с минимальными усилиями. Вот. Просмотрели свое тело. Когда заканчиваете, то есть, но ну, если вы от макушки шли, заканчиваете стопами, прям вот зафиксируйте, что вот все, вы тело прошли, попробуйте его почувствовать целиком. Ну, еще там, да, такое намерение на... Молодость, легкость, бодрость, энергичность, подвижность, ну и так далее то что, вы, то, что вам важно. Следующее у нас тело эфирное. Мы говорили, что оно является основой для физического. Это, собственно говоря, еще раз повторю: это, это объясняет волшебство, которому я много лет свидетель, когда можно за неделю очень сильно человек может измениться. То есть человек может за неделю очень сильно постареть. Человек за неделю может очень сильно вообще расправиться, выздороветь, похорошеть, помолодеть. Ну, вот Когда влюбляется человек, да, это же всегда сразу видно, все там, все меняется. Эфирное тело, основа, она позволяет, вот это поле, да, позволяет, наполнившись более, более жизнерадостными, более светлыми энергиями, позволяет быстро перестроить физическое тело. Визуализировали, представили, почувствовали свое физическое тело, извините, эфирное тело. Ну, там, небольшое тогда вокруг, вот позавчера буквально мы видели человека, у которого он, он, он исходил, от него шел такой свет, что было видно его эфирное тело. Оно было видно вот прям сразу за, за физическим. Вот так вот э, был, было как э, радуга, радужное сияние. Это патриарх э, старобряческой нашей церкви русской, удивительный совершенно человек. Вот э, без, ну, было прям физически видно это его тело. Настолько он, когда говорил, мощный поток света от него шел. Просмотрели, вот, вот такое плотненькое, можете представить, такое радужное плотненькое сияние да, э, нашего эфирного тела. Если вдруг где-то у вас что-то не представляется, или какой-то дискомфорт, или вам кажется, что вы придумываете, все нормально, просто делайте это. Где внимание, там работа, те образы, которые вы создаете, они начинают становиться реальными. Следующее тело, оно у нас уже бывает сильно разных размеров, поэтому мы его сейчас тоже диагностируем. Неделю мы с вами не виделись, поэтому что за неделю произошло с вашим Uh, уже астральным телом, оно может быть uh, достаточно разница. Есть классическое представление, да, что там оно там, насколько оно там отходит, но на самом деле от, uh, многое зависит от вашей уровня светимости, прокаченности, наполненности и так далее. Поэтому визуализируйте следующую свою оболочку. Uh, помните, да, мы говорили, что это звезды, это уже отдельный мир, мир сновидений. Uh, Мир эмоций, эмоции, эмоции это желание. На эмоциях обычно мы что-то хотим. Вот, и здесь, прям посмотрите, может быть, вам нужно там наполнить, гармонизировать, вычистить, просто наполнить светом. Вот минимум, да, просто представляете, поток света, льющийся сверху, сияние. Можете пустить свет из души, развернуть и наполнить свою астральную оболочку. Если вам кажется, что где-то какие-то неровности есть в поле, можете представить, как розовые лепестки сыпятся сверху на вас. И в тех местах, где были какие-то раны, поробои, провалы, эти лепестки приклеиваются, восстанавливают целостность, как, как лейкопластырь, как такой целебный волшебный инструмент залечивает ваше поле. Когда, когда, если вдруг у кого-то ну, было ощущение, что что-то где-то было, какое-то нарушение, то когда восстанавливается целостность, обычно это чувствуется, знаете, вот как, вот как раз прям, и вот другая плотность, вот что-то меняется в ощущении, а, в такую приятную, в более приятную, комфортную сторону. Наполните свою астральную оболочку светом. Выгладите, выровняйте это поле Пусть оно будет таким благостным да, снова там на радости, на спокойствии, на уверенности На, на вере в чудо, на желании всего самого доброго, самого лучшего Вот, Может быть у вас какое-то конкретное намерение добавляете И мы с вами переходим к следующей оболочке, которая у нас ментальная да, проверьте, насколько получилось а, ее вычистить в прошлый раз. Вы можете сейчас еще ее довычистить. За неделю, если навыка привычки а, ну, отслеживать и вычищать мысли сразу, там, ну, подумали что-то не то, не знаю, там о человеке плохо подумали, или там на кого-то бублики накрашили баллоны накатили, там, как еще это называется. Вот. Если такое за неделю было, то ну, там, не знаю, там, про кого-то, про что-то, неважно, ну, думали негативно, вот. это засоряет поле, поэтому даже если ну, в этом была какая-то польза, ну, как бы оценки не, не, не дают какого-то особо благоприятного результата, поэтому имеет их смысл сейчас вычистить, растворить потоком света или потоком воды, потоком любви, чем вам больше нравится. Вычищаем свою оболочку, все, что темное, некомфортное, да, вот, ментальное поле, вычищаем. Я начала сегодняшний эфир с того, что ну, есть люди, которые, и это правда, говорят о том, что, собственно говоря, все подселенки, демоны... Все это, это все ментальное поле, будьте бдительны, в общем, тут продуцируется много чего, и если вы научитесь это поле, а, вычищать и б, защищать от внешних воздействий, то вообще дальше счастье неземное, вот, ну, мы сейчас с вами делаем практику, вот, вот это следующая оболочка визуализировали, вычистили, наполнили светом, да, и, в общем, мыслить реально и мыслить позитивно полезно для здоровья потому что то что мы думаем потом прорастает в тело прорастает в жизнь а, ну как правило это большего влияния отказывает а, например если человек чего-то испугался и начал начал бояться там какой-то болезни а, чаще всего она ну, она часто появляется именно на ментале и дальше знаете, вот как Представьте себе, только не на себе, а вот такая гипотетическая картинка: вот начинает в ментале копиться такая вот черная масса. Каждый раз, когда человек подумал, чего-то испугался, это все начинает накапливаться, накапливаться, и когда она накапливается, она начинает протекать. Сначала это протекает в астрал, например, в сны какие-то там, да, или какие-то ощущения, какие-то переживания. А потом это все протекает в эфирку и физику, то есть уже это все быстро. А физика что? Это, это, собственно говоря, заболевание. Поэтому всегда у нас у организма совершенно мощные защитные ресурсы, прежде чем физически заболеть. Очень долгое время он успешно сопротивляется. Нужно очень постараться, долго вкладываться, постоянно думать или бояться каких-то проблем, болячек, неуспеха, прежде чем это может получиться. Вот, знаете, какие, какие мощные люди сейчас живут, да, вот все, кому чего-то не хватает, это вот сколько труда было вложено в то, чтобы... Вот, в, в, в то, чтобы создать себе такую жизнь. Поэтому вот сейчас мы до, до, ментальным полем заканчиваем, переходим в казуальное, в тело причины. Вот, ментальное почистили, да, вот прям каждую неделю, если вот даже пока мы с вами видимся, да, вот в этих эфирах, пока они у нас каждую неделю идут на эту тему, и мы каждый раз будем проходить, добавляя по еще одной оболочке, вот, то это такой навык потихоньку раз в неделю уделять этому вниманию уже хорошо. А если каждый день вообще красота. А если научиться вычищать какие-то свои негативные мысли сразу, как только они посетили, а дальше научиться вообще не допускать их, а научиться мыслить созидательно, вообще огонь. Но это достаточно большой труд и по моим наблюдениям в том числе за собой любимый вот конечно я например иногда успеваю сразу ловить иногда не допускаю иногда допускаю и потом приходится вычищать всякое бывает вот надеюсь что вы более продвинутые но вот по моим наблюдениям хотя бы хотя бы раз в неделю делать уборку пока я говорила надеюсь вы с ментальным полем закончили оно сияет ангельским светом а мысли ясные, чистые, а, позитивные, созидательные. И мы переходим к казуальной оболочке. Просто а, вот эту границу, когда вы оформили да, своего ментального тела, раз, и перешли на следующее. И вот а, оно там тоже имеет какие-то границы. Попробуйте, почувствуйте размеры, цветность, ощущение, плотность, комфортно-некомфортно, и что с вами происходит. Ну, вот поскольку я с вами этот процесс прохожу, причем не, не с собой, а со всеми, кто э, смотрит, это такая магия видео тоже, да, смотрит или будет смотреть, вот как бы даже спустя время, это будет точно так же работать. Это такое вот, прям для меня это выглядит волшебной штукой, но это так работает. Что в прошлый раз, когда мы работали с менталом, прям такое шло расширение, и вот то, что я проговаривала, там то, что мы делали, разделение мыслей вычищение негативных там до да, программ а, в, выбор конструктивных позитивных проблем по, про, программ, их программах поддержкой такое выравнивание поля в этот раз легче проще поработали с полем и вот сейчас ощущение что а, а, казуальная оболочка она сильно больше она может быть бо, она более разряжена а, и на первый взгляд, из того, что я почувствовала, она не выглядит такой уж прям, знаете, сияющей пока. Но она большая. Вот. И, э, знаете, такое расширение сознания. Я надеюсь, что... Ну, то есть, если у вас как-то по-другому, напишите, пожалуйста, то есть, вот, ощущение, что такое расширение сейчас произошло. Вот. Еще раз. Ну, что такое карма? Да, почему там про позитивную карму говорят реже. Почему? Потому что позитивная карма, у человека все хорошо, получается все легко, само собой, не напрягаясь, он даже не понимает, как, просто захотел, получилось, и, и все. Вот. Это пример, когда уже какие-то вещи наработаны, наработаны ну, они работают хорошо, качественно, они созидательные. Вот. Это может там, тянуться на протяжении многих воплощений. Вот. То есть, о карме обычно говорят, когда что-то мешает жить, что-то не получается, какие-то проблемы. Вот я сейчас наблюдаю за одним человеком, это просто удивительная история, потому что у нее... с ним все время что-то происходит. Забирают права, разбивают машину, жена ломает ногу, потом теряется паспорт, потом что-то еще срывается спина. Ну, бесконечные какие-то истории происходят. Э, такие. И со стороны кажется, что ну, вот прям человек сочиняет. Ну, потому, потому что просто постоянно. То есть перерывы между какими-то проблемными событиями очень небольшие. А, вот. а, но это, вот, скорее всего, пример как раз вот кармы. Да? То есть какие-то причины, какие причины, не проработанные в прошлом, которые дают вот эти разрушительные результаты, у человека не хватает, по крайней мере, на данный момент, так выглядит, да, что не хватает ресурсов с этим разобраться и исправить ситуацию. То есть, поэтому человек постоянно пожинает последствия, пожинает плоды. А поскольку плоды разные, но они все имеют то, как бы вроде бы, источники разные. А на самом деле источник, скорее всего, один – это какое-то очень серьезное нарушение, либо родовое, либо его личное, какое-то очень серьезная кармическая вот эта вот проблема, да, груз какой-то, который да, давит на него в этой жизни и создает вот эти постоянные ситуации, которые, ну, он не успевает даже сильно об этом подумать, потому что только он успевает что-то разобраться с одним, начинает тут же наваливаться другое. Вот, это вот, еще раз, да, причина следственной связи, карма, желание, здесь еще больше ресурсов, чем в ментальном поле, здесь уже специалистов поменьше, то есть в ментале народу прям много, концептуальные всякие споры, программные, терки, да, вот здесь вот уже, здесь, по сути дела, сила намерения и сила желания, они опираются на, вот, на благоприятную либо неблагоприятную карму. Вот. Каким образом чистится это поле? Ну, прежде всего, прощением. То есть вот, любые претензии, что кто-то что-то плохо сделал, нехороший человек, редиска, да, и вот предъявление претензий обид – это продуцирование а, энергии воли в сторону, которая выглядит разрушительно для человека, и для того, кто продуцирует, и для того, в чью сторону это летит. Вот. Поэтому это прям вот прощение. То есть для того, чтобы почистить свое поле, а, казуальное, да, поле причины, вот, имеет смысл избавиться, почиститься, освободиться от всех своих <coughs> обид и претензий к другим людям. Опять же, каким образом это сделать? Есть разные способы. Но вот сейчас мы с вами, поскольку идем работать с полем, то можно это сделать намерением. Может быть, я вот... Ну, все ли я готов сейчас отпустить? Не все ли я готов отпустить? Но что готов отпускаю прошу прощения прощаю если там мне показалось что там меня обидел или что-то сделал для меня плохое фактически да имеет смысл взять ответственность за свою жизнь и за все что с нами происходит на себя опять же причина кто причина нашей жизни если мы то тогда и все неприятные вещи тоже причина мы даже если это сделано руками другого человека или людей, или системы, или там, и так далее. Поэтому, если готовы, так, давайте так. Если не готовы, но ну, хотя бы намерение разобраться, да, вычистить эту зону. Уже, уже будет счастье, уже процесс пойдет, потому что... Это и э, бонусом вы получите, э, поскольку тут уже мерность высокая, она уже, почему я здесь остановилась, когда начала говорить про мерности, да? Ну, потому что ну трехмерное понятно, четырехмерное, ну, можно представить. Пятимерное уже прям, уже, возможно, фантазия будет немножко уплывать. На самом деле, пятимерное там пространство, оно для нашего событийного разума, э, линейного нашего мышления, это уже, ну, оно не вмещает это. Потому что там все подвижно, там нету прибитых к потолку звезд, там, да, там абсолютно все живое, все, все, все может измениться в любое мгновение. То есть буквально в результате этого прямого эфира: если у вас получится сейчас прям хорошо прожить, прочувствовать и выровнять свое казуальное тело, то вы выйдете в другую реальность. Вот просто, просто, просто внимание туда обратив. И приняв решение, сделав выбор, может быть, вы его миллион раз уже делали. Ну, вот подтвердить тогда-то, тогда подтвердить. Я беру ответственность за свою жизнь на себя. Я благодарю всех, кто проучаствовал в моей жизни, кто там, не знаю, ставил палки мне в колеса, или, там, на кого я, может быть, когда-то обижался за те поступки, которые были сделаны мною когда-то из негативных побуждений, там, не знаю, там, агрессии, обиды, недовольства, страха. И вычищаю, поскольку я э, ответственность взял на себя, да, я вычищаю это поле. Опять же, вот почему-то то, что мне показывают, что из себя вовне... От души, от сердца, вот отсюда, да, из-за грудины разворачиваем поле и вычищаем светом принятие любви, где-то терпение, где-то смирение, чтобы эта, эта оболочка чтобы засветилась у вас. Не хватает своего света, обращайтесь наверх, просите, просите помощи. Пусть поток света сверху льется от высших сил, от ангела-хранителя. От вашего Высшего Я, от вашей вечной бессмертной души, которая прекрасна, я в этом уверена. Вычищаем и э, наблюдаем за собой, что это меняет, как это чувствуется. Не спешите, дайте прям вычиститься всему, вот прям, чтобы засветилось. И после того, как вот это ощущение сияния, можно его усилить еще. Есть такая расхожая фраза «Сияние чистого разума». Это на самом деле, ну, не просто так. Смотрите еще раз, причина-следственная э, связи, тело причины. Мы причина всего. В данный момент, прямо в данный момент, э, находясь э, вот здесь и сейчас осознанно, э, мы, являясь причиной своей жизни, выбираем, кто мы и как мы живем и что будет. поскольку это сильно мерно, с одной стороны, более разряжены, более тонкие вещи, с другой стороны, и конкретно тоже, может быть, вам придет какой-то, или уже пришел какой-то конкретный образ, что сейчас самое важное, не знаю, захотеть. А, а, а может быть, просто придет ощущение, может быть, ясность, частота в голове просто сейчас появится. Давайте используем сегодняшний эфир, этот видео для того, чтобы подумать, вложиться и развернуть состояние, когда мы создаем свою реальность через выбор. Становясь причин прямо здесь и сейчас. Причины своей жизни. Так, поступил вопрос, сейчас я прочитаю. Что делать там, где я не осознаю, не осознавала, что недоброе намерения? тоже намерением осознать, увидеть. Может же быть такое, что не чувствуется, что недоброе в душе. Но тут все очень просто. Опять же, мы начали с того, что как оно у вас выглядит, как чувствуется. Вы можете просто представить этого достаточно, потому что э, мы ничего не можем придумать с вами, дорогие мои. Мы думаем, что мы придумываем. Мы только считываем информацию с разных слоев реальности. Поэтому, когда мы настраиваемся на какой-то слой реальности конкретно, то мы получаем информацию непосредственно с этого слоя реальности. Если вы увидели свое поле, а, и оно у вас там не сияет ангельским светом, если сияет, я за вас очень рада, я готова поучиться у вас работе с причиной. вот. Если же все-таки не сияет, или есть какие-то нюансы, или что-то не так, то что называется к черту подробности просто наполняем светом через намерение через намерение мы идем сейчас ну как бы мы обращ... идем через обращение наверх на самом деле и тело наше все знает и душа наша все знает да о том э... Вот про разум мы говорили, да, разумом, поскольку там вот эти концептуальные разные штуки программные, да, у нас есть какое-то представление там о том, что, что такое хорошо, что такое плохо, что-то может быть действительно совпадать с реальностью, что-то нет. Очень много чего в одной ситуации хорошо, в другой то же самое плохо, вот прям то же самое. Поэтому не всегда мораль работает а, так, как, в общем, она должна была бы работать, вот по факту. Жизнь, она сложнее, интереснее. Вот, поэтому мы либо, ну, то есть, либо мы, например, этим серьезно занимаемся, тогда, конечно, это не, не полчасовой прямой эфир, а это серьезное обучение для того, чтобы научиться этим. Вы можете это самостоятельно делать, можете с нами это делать, можете еще с кем-то делать, это ваше царское дело. Вот, а, но вот в рамках такого эфира, что можно сделать, да, я, я сейчас вам сказала, это настроились, представили, взяли ответственность, сделали выбор и высветляем. Высветляем, вычищаем, добавляем свет, добавляем огонь. Вот если вам что-то идет, в свои образы, да, все, что связано с ясностью, с чистотой, со светом, с наполненностью, подходит. Почему у нас эфиры устроены таким образом? Потому что ну, вот сейчас особенно с карантином, да, очень много людей учат, рассказывают, как что устроено и так далее, и так далее. А я буду рада, если эти эфиры, ну, они, я в это вкладываюсь, они так построены, чтобы они были полезны. Чтобы каждый раз вы не только что-то послушали, подумали, да, но и сделали с собой. Вот мы с вами сегодня дошли до визуального тела а, про него еще много можно говорить но ну, основное я сказала вот а, фактически мы что с вами сделали почистили свою карму а, сейчас есть такая фраза до да? побеждает тот у кого хвост чище мы почистили свой хвост а, насколько это возможно можно больше можно меньше можно вообще этого не делать мы вложились в то чтобы сделать это есть действие действие на уровне тела причины, оно само по себе является дальше причиной следующей развертки какой-то событийной да, нашего состояния. Поэтому можете как эксперимент, например, просто подумать о завтрашнем дне, у кого что завтра предстоит, создайте образ такого комфортного, благоприятного, эффективного, светлого, доброго дня, когда вот, что называется, как по маслу, все получается как с помощью высших сил. Вот, вот, вот прям все выстраивается наилучшим образом. Можете подробно просмотреть, а можете без подробностей просто просмотреть, прочувствовать это. Можете не вкладываться конкретно, а просто развернуть вот это состояние, которое мы сейчас с вами создали, я надеюсь. Вот. Просто вложиться в то, чтобы это развернулось во всех ваших сферах жизни самым благоприятным образом, потому что с точки зрения событий, ну, то есть как бы все, что выше ментала, там уже сплошное волшебство. Еще раз повторю, что мерности повышаются, то есть это новые, это еще какая-то одна энергия, это еще какой-то, ну, ну, вот, да, вот листочек был, плоский листочек, потом этот листочек, там, я не знаю, там мы из него сделали кубик, он стал объемный кубик, потом этот кубик вообще во что-то там превратился. Там, да? и, щас, и сейчас уже это такое, в общем, поле чистой энергии, в которой, став причиной, подтвердив, напомнив себе, что я причина своей жизни, мы эту самую жизнь с вами разворачиваем самым благоприятным образом. Дальше зависит от вашей наглости, от вашей прокаченности от ваших желаний. Вы можете просто лично для себя, вы можете э, свою жизнь, там, дом близких, можете вообще на всю Землю, но хоть на всю Вселенную. Это, пожалуйста, вопрос только в ваших ресурсах, ваших возможностях. Потихонечку это нарабатывается. Поэтому в следующий раз, когда мы с вами через неделю встретимся, вот, и у нас будет следующее тело, э, мы э, пройдем так же, как и сегодня все просмотрим оболочки, которые мы с вами уже о которых мы уже говорили, вот, и раскроем еще раз, еще одним способом, следующие способности и возможности. Кстати, я сегодня краем глаза просмотрела материалы, которые выложены в интернете, как я и думала, прописано только 7 тел. На 7 телах, нет, есть источники, которые говорят о 9, но картинки все исключительно про 7. Опять это индуистская вся эта история, да, привязано все таки к чакрам седьмая чакра заканчивается седьмое тело заканчивается там еще очень много всего я надеюсь что мы с вами доберемся до этих тел и вы почувствуете вы сможете навести там порядок и это даст вам дополнительные ресурсы и возможности которые ну, выглядят волшебными по отношению даже к тем кто ну, умеет или чувствует свои семь оболочек даже достаточно прокачанные люди Человек, который чувствует и знает про, свои, про свое восьмое, девятое хотя бы тело, он будет обладать большим полем, большим ресурсом. И защитным, и, и возможности тоже будут другие. Вот, дорогие мои, да бы не размазывать, я надеюсь, что эфир был полезен. У вас получилось прочувствовать и сделать то, что, то, что я предлагала. Вы можете это сделать и своими способами, но ну, вот самое-самое-самое простое, что мы сейчас с вами сделали, чудесного вам завтрашнего дня и самой благоприятной развертки с чистыми хвостами. С вами была Людмила Осипова. Всего вам самого доброго. До новых встреч. Пока-пока.